Следующим перед вами выступит координатор Союза гражданских и политических активистов Лолита Цари. Друзья, передача э -э, финансовых ресурсов страны ОАО Росфинагентства это действительно следующий этап начатого еще в 90-е годы процесса приватизации. В свое время мы критиковали создание таких фондов, как пенсионный фонд, резервный фонд. Мы рассматривали его как промежуточный этап вот такого выведения народных средств из-под общественного и государственного контроля. И, а сегодня мы наблюдаем этот завершающий процесс создание такого легального механизма дальнейшего ограбления народа. И в общем-то это итог и продолжение приватизации 90-х, когда труд миллионов людей, труд нескольких поколений граждан нашей страны, стратегические ресурсы нашей страны природные, целые стратегические отрасли промышленности были приватизированы кучкой авантюристов. И, собственно говоря, создание, формирование путинского режима, с которым мы боремся, оно было результатом вот этой вот несправедливой, абсолютно преступной приватизации. Поэтому, когда мы говорим о демонтаже путинского режима, мы не можем обойти вопрос пересмотра итогов приватизации. Дело в том, что очень многие люди не, не понимают, что это такое, и власть подпитывает сказать, вот эти настроения. Но мы хотим объяснить вам, что это, здесь речь не идет о какой-то тотальной экспро экспроприации, о отмене института частной собственности. Здесь речь идет только лишь о возврате незаконно изъятых средств, народных, принадлежащих народу средств.